Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем чтение книги итальянского теолога Вальтера Бинни Первичная христология Ветхого Завета. Видение. Желание вернуться к первичной христологии, принимая во внимание наследие церкви и традиции Иоанна, берет начало в нашей любви и преданности Торе и роли для христологии, которую взяла на себя Тора на раннем этапе зарождающейся церкви. Этот аспект несколько игнорируется христианами как в библейских исследованиях, так и в богословской трактовке. Термин «привичная христология» позаимствован у Тунье. В своей работе «Писание Иоанна и католические записки» он утверждает, что существует значительный, более старинный источник иудейского происхождения, названный первичным, и который содержит традицию Иоанна. На это указывает Мартин Хенгель – в Иоанновом вопросе, возводя на уровень предположения, что базовый материал книги Откровения имеет отношение к началу Иоанновых рассуждений. Примечание 11. Перед нами, скорее всего, самый старинный, если можно применить термин «старинный» в истории 60-летней традиции, иудео-христианский слой, присутствующий в его Евангелии и который может быть наследием палестинского происхождения. Сегодня традицию Иоанна мы могли бы назвать фундаменталистической, школой толкования. Именно так. Из-за Иоаннового отождествления Христа с «Я есть» Синайского периода, из-за наличия определенной множественности в лоне Бога Израиля, так мастерски подмеченной редактором 4-го Евангелия, и, наконец, из-за конкретной возможности раскрытия культурного контекста и веры, и веры, в которой возникла христология Иоанна. Эта традиция подтолкнула нас на первичный путь исследования, позволяя умножить свидетельства в ее поддержку также и в иудейском ключе. И данный подход невозможно недооценить. Источник Иоанновой традиции привел нас к основной части диалога вторы между Богом и Моисеем. Данная часть очень важна для выяснения определенной множественности божественных лиц, которая до сих пор мало исследовалась. Напротив, создавала много теологических проблем для иудеев в их сопоставлении и столкновении с Великой Церковью в первые годы христианской эпохи. Первые традиции не обязательно являются поздними или, во всяком случае, последующими за синоптиками. Мы стоим перед фактом наличия старинных библейских источников, заслуживающих новый пересмотр, и не через призму эллинизма. Более поздняя христианская интерпретация придерживалась мнения, что первая община, состоящая из иудеев-христиан, читала и истолковывала Писание исключительно в мессианском ключе, и скорее всего в свете хавтарот, то есть используя отрывки из пророков, а не истории. Примером тому может служить упоминание Иоанна о третьем дне, напрямую повторяющие стихи из Исхода, глава 19, стихи с 10 по 12. Эпизод, который раскрывает воскресение ионистов, более обоснованно, нежели простая ссылка на Осию, глава 6, стих 2. На эту тему мы также подробно рассмотрим главу этой работы под названием Лагион от Иоанна». Один стих 51, по отношению к знамению в кани и знамению в храме. Именно богатая и многогранная традиция Иоанна и его школа, созидаемая апостолом, которого он любил, была наиболее подготовлена и просвещена для определения роли и личности проповедника из Назарета, недвусмысленно указывающего на него, как на Бога, священный тетраграмматон на того, кто явился Моисею на Синае и сопровождал избранный народ в течение сорока лет в пустыне. На это отождествление сегодня, кроме прочего, поблекшее и малоинтересующее специалистов, было поставлено не только решающее столкновение с синагогой, но также и споры внутри самой Иоанновой общины, между истинными и ложными братьями по вере. Очевидно, кому-то покажется малоинтересной восстановление этой, возможно, несколько наивной первичной экзегезы. Но для тех, кто намерен продолжить это приключение в экзегетическом историческом толковании, предлагаемом нами, скоро поймет, что даже для человека третьего христианского тысячелетия бывает полезен пересмотр его уже устоявшихся воззрений в христологии, особенно относящихся к догме о троице – которая для любого человека, считающего себя христианином, не может отождествляться с производными или ненужными постулатами веры, а является центральным и библейски обоснованным постулатом. Данная работа состоит из четырех глав, в которых ясно и наглядно прослеживается теологически выверенный путь исходя из экзогетического анализа Торы или из откровения и Синайской теофонии, которую уже можно назвать христофонией, и начиная разбирать Кодекс Завета, невозможно не указать на то, что в самой структуре диалогов содержится богатейший источник для будущей иоанновой христологии, также несмотря на очевидное влияние гностицизма. Среди многих значений, которые мы приписываем Торе, она – это наставление Бога о ритуалах, предназначенных для священника при выполнении его литургического служения. Называя в переводе Тору словом «закон», однозначно означало бы видеть только один аспект, забывая о значительной части Пятикнижья. То же самое касается предположений о том, что и в длинных речах Иисуса в Евангелии от Иоанна был использован источник, содержащий его беседы и изречения, и что источник был полностью проникнут духом гностической религиозности, присутствующей в среде раннего христианства. Предполагалось, что евангелист Иоанн присвоил его себе, решив в то же время откорректировать гностическое направление этого источника в сторону своего христианства. На самом деле существуют источники более или менее гностического содержания, включающие в себя только беседы из Иисуса. Например, в эпоху формирования Евангелия от Иоанна в Верхнем Египте было обнаружено Евангелие от Фомы, а немногим позднее и некоторые гностические писания. На самом деле в этих писаниях можно прочесть многочисленные высказывания, похожие на изречение Иисуса в Евангелии от Иоанна. Однако моделей этих разговоров в их полном объеме здесь нет. Можно только сказать, что в протогностической среде циркулировало немало похожих мотивов и выражений, и что в определенных ситуациях их влияние на Евангелие от Иоанна было возможным, но влияние, а не литературная зависимость – даже наоборот, в большинстве случаев эти гностические источники были подвержены влиянию Евангелия от Иоанна и даже использовали его. Также мы подробно рассмотрим направление, уже ставшее для нас решающим, но отцам Церкви оно представлялось заувалированным выражением множественной личности в Боге. С явными ссылками на таинственную фигуру ангела Вечности это направление перерастает в истинную христологию Иоанна, на которую утверждается отождествление Иисуса синайским «я есть». Термин «вечный» мы применяем для обозначения священного тетраграмматона и воспользуемся библейскими переводами, такими как «ля сакробипия», «нова диодати», «ля буона в которых имя Бога обозначается именно так. Этот выбор, конечно, сомнительный и спорный, но, на наш взгляд, наиболее близкий к полному и реальному значению откровения имени Бога в книге «Исход», глава 3. Мы верим, что этот очень сложный на некоторых своих этапах путь может нам помочь оригинально и совершенно по-новому для нас с помощью священных писаний переосмыслить догму о Троице».